Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, всех вас, поздравляю сегодня ждем воскресного. Сегодня у нас вторая подготовительная неделя к Великому посту, неделя о блудном Сыне. И мы все сейчас слышали хорошо известное всякому христианину чтение, по этому случаю чтение о блудном сыне, где рассказывается о том, что человек некий имел два сына. И вот. Внейший, то есть младший, сказал, отдай мне достойную часть имения, то есть дай мне мое достояние, то есть мое наследство. И отец отдал ему. Тут возникает момент некий, отец не имел права не отдать взрослому сыну часть его наследства. По законам иудейским, отец не имел права лишить наследства своего ребенка. И когда взрослым становился человек, он имел право отделиться от семьи и жить самостоятельно, получив свою часть наследства. Поэтому отец, может быть, и понимал, безусловно, о том, что не туда пойдут эти средства. Но тем не менее он вынужден отдать, подчинившись закону иудейскому. И вот сын, этот, собрав все свои средства, вот, он ушел в другую страну. Тут тоже есть момент символичный, сложно совершать какие-то скверные действия на глазах людей, которые тебя хорошо знают. Поэтому он ушел в другую страну, и там, как сказано в сегодняшнем чтении, и жил свое имения, живя блудно. Наверное, он оброс различными псевдодрузьями, которые с ним веселились, но когда деньги иссякли, и всякие те же друзья. И он стал испытывать нужду. Нужду испытывал настолько, что, став работником у одного из жителей той страны, он пас свиней. Нет ничего более недостойного э, из работ э, для людей, чем пасти свиней, которых они не едят, не потребляют вещи. И вот он пас этих свиней. Мало того, настолько голод был велик, что он готов был есть ту пищу, которую кормили этих свиней. Но даже этой пищи ему не хватало. И вот, как сказано в Писании, приедя в себя, он подумал. То есть он протрезвел головой своей, одумался. То есть настолько вот этот угар веселья, вот этот вот э, э, все эти блудные соблазны... Сдвинули, наверное, его образ мышления, что он даже не мог подумать правильно. И вот он пришел в себя, и он подумал. моего отца наемные сотрудники живут в достатке, кушают достаточно хлеба, а я тут живу, в этой стране, и голодаю. Я пойду к своему отцу, решил он, и скажу ему, отче, я согрешил и перед Богом, и перед тобой, и поэтому я не имею права называться твоим сыном. Я хотел бы служить тебе, как твои работники наемные. И вот, осуществляя вот это задуманное, он еще подходя издалека к дому, вот, а, отец увидел его и побежал ему навстречу. Вероятно, все это время он не забывал своего сына. Он очень любил его и хотел, чтобы он вернулся. И вот он видит издалека, что сын этот пожилой человек лежит ему навстречу, обнимает его, но сын, чувствуя свою вину, наверное, еще больше, чувствуя вину от того, что отец уделяет ему столько внимания и любви, он говорит ему, я не достоин больше быть твоим сыном, возьми меня к себе в наемные сотрудники. И тогда он говорит своим, отец ему говорит своим слугам, он говорит, принесите одежду первую, Некоторые понимают, что это какая-то очень-очень красивая одежда. Но это не так. Первая одежда, это значит та, которую он носил раньше. Ведь он когда взялся, получил деньги, наследство, он накупил всяких дорогих вещей. Дома никто из нас не носит какие-то одежды, особо дорогие там или что. Одевается просто, удобно. И вот ту самую одежду никто никуда не дел и никому не отдал. Ее сохранили для него. И принесли ему, изнесите одежду первую, говорит отец, ему принесли ту одежду, которую он носил дома, будучи членом семьи, будучи сыном, принесите сапоги на его ноги, обойте его и закалите упитанного тельца, чтобы мы могли поесть и взвеселиться, так как сын, был, сын мой был мертв, и вот он ожил, он был потерян и сейчас нашелся. И вот когда они веселятся, приходит старший сын, он слышит пение, он слышит, что происходит какое-то веселье в доме, он спрашивает одного из слуг, что происходит, и те говорят ему, что происходит, и тогда он не хочет войти в дом. Слуги говорят отцу, что пришел старший сын, и он не заходит в дом, потому что ему очень не нравится, что ты так хорошо встретил своего младшего сына. Наверное, нет ничего более ужасного для родителей, когда ссорятся его дети. И вот выходит этот отец к своему старшему сыну и говорит ему, зайди, ведь это же брат твой. Он говорит, что я тебе столько лет служу, и ты даже козленочка для меня никогда вот так вот не заколол, чтобы я бы со своими друзьями повеселился. А когда этот твой сын, Обратите внимание, он даже не называет его по имени, он его иносказательно говорит, «Это твой сын, другой твой сын пришел, и ты заклал ему тельца битома». В этой ситуации очень большой контраст, опять же, что для Бога более ценно. Покаяние или показная такая вот правильность, уверенность в себе, Очевидно, что кающийся грешник для Бога, безусловно, более приятен, нежели праведник, который очень гордится своей праведностью. Потому что за стенами этой праведности он похоронил любовь. Он не относится к любовью. Он забыл о том, что он не служит отцу. Он работает у себя дома, в своем доме. Отец ему совершенно справедливо говорит, ведь все то, что мое, а и твое тоже. Сегодняшняя неделя, неделя о блудном сыне говорит нам о том, что нет такого греха, который Господь не мог нам простить. Для каждого из нас уготована та самая первая одежда, которую мы носили, будучи с Богом. Если вдруг что-то у нас не так идет, эта первая одежда нас ждет. Просто должно быть покаяние. Нужно прийти в ну, ум, прийти в разум, осознать. Иногда бывает сложно это осознать. И для этого Господь нередко посылает какие-то испытания. Что-то происходит с человеке, какие-то трудности. И когда эти трудности происходят, он приходит в ум. И тогда думает о том, ну вот я не ну хотя бы так. А Господь такому кающимся дает гораздо больше. Чем тот на это рассчитывает. Дорогие братья и сестры, перед нами, вот он, скоро и начнется великий пост. То есть пост покаяния, пост упражнения, молитвы. То есть время такое, когда самое благоприятное, самое приятное для души. Вот душа любит пост. Тело, может быть, где-то сопротивляется, что-то не нравится, но душа любит упражняться в посте. Потому что она становится более свободной, что ли. Мы, когда упражняемся в посте, мы испытываем какую-то сладость, которую невозможно испытать, скушав какой-то вкусный кусочек, радость какую-то, такую духовную. Обратите внимание, заканчивается первая неделя поста, когда мы приходим в храм, вот, а, первую седмицу. Она самая сложная, самая строгая. Сколько радости в этой воскресном дне, когда богослужение за литургией человек очищается. Первый пост. Торжество православия. Это происходит о том, о том что душа получила то, чего не получала в продолжительное время. Ведь в Литий пост у нас только один раз в году. И эта неделя, неделя о блудном сыне, вот, а, она, она напоминает нам о том, что Пост – это время покаяния, упражнения вот, а, в посте и в молитве. И чтобы на пост был благоприятен и угоден Господу, мы не должны быть а, горды какими-то своими мнимыми заслугами и успехами. Мы должны а, скромнее воспринимать какие-то свои успехи и стремиться а, к тому, чтобы не похоронить за стенами каких-то своих а, благих, добрых дел – Хранить, как вот э, праведный сын, старший сын, ту самую любовь. Так будем же, дорогие мои братья и сестры, не просто внимательными слушателями Словия Божия, но и добрыми делателями. И Господь всегда прибудет с нами. Богу нашему славу. Аминь.